Глава 14. Впечатление роста. Будете вы менять профессию или нет, ваши действия в настоящем должны быть такими, какими им надлежит быть для того вида деятельности, которым вы занимаетесь. Вы можете заняться бизнесом, которым вы хотите, конструктивно управляя тем бизнесом, который уже создали, делая вашу повседневную работу верным способом. И поскольку ваш бизнес состоит из общения с людьми, личного или посредством писем, ключевой мыслью всех ваших усилий должна быть мысль передать их разуму впечатление увеличения роста. Увеличение или рост – это то, что ищут все люди. Это побуждение разума бесформенной материи внутри них – ищущего более полного выражения. Стремление к росту неотъемлемо присутствует во всей природе. Это фундаментальный импульс Вселенной. Вся человеческая деятельность базируется на стремлении к росту. Люди ищут больше еды, больше одежды, лучшие жилища, больше роскоши, больше красоты, больше знаний, больше удовлетворения, больше роста во всем, больше жизни. Каждое живое существо подчинено этой необходимости постоянного совершенствования. Там, где прекращается увеличение жизни, тотчас же наступает смерть и распад. Человек инстинктивно знает это, и таким образом он всегда стремится к большему. Этот закон вечного роста объяснил Иисус в притче о талантах. «Только те, кто достигает большего, сохранят все, тот, кто не достигает, потеряет и то, что имел». Нормальное желание большего богатства – вовсе не дьявольская или предосудительная вещь. Это просто желание более изобильной жизни, это сильное стремление. И поскольку это самый глубокий инстинкт в природе, всех людей привлекают те, кто может дать им больше средств к жизни. Следуя верному пути, как описано на последующих страницах, вы получаете... Неизменный постоянный рост для себя и делайте его всем, с кем имеете дело. Вы созидательный центр, из которого рост предоставляется для всех. Будьте уверены в этом и передавайте эту уверенность каждому мужчине, женщине или ребенку, с которым вы общаетесь. Неважно, каким бы маленьким ни было дело, даже если это продажа конфеты ребенку, вложите в него мысль о росте и убедитесь, что клиент проникся этой мыслью. Передавайте впечатление совершенствования всем, что вы делаете, и таким образом все люди получат впечатление, что вы прогрессирующая личность. И так вы будете совершенствовать всех, кто имеет дело с вами. Даже людям, с которыми вы встречаетесь на общественной почве, без всякой мысли о бизнесе, и которым вы не пытаетесь продать что-либо, давайте мысль о росте. Вы можете передавать это впечатление, удерживая непоколебимую веру что вы сами на пути роста, позволяя этой вере вдохновлять, наполнять, пронизывать каждое действие. Делайте все, что вы делаете с твердой уверенностью, что вы прогрессирующая личность, и что вы помогаете прогрессировать каждому. Почувствуйте, что вы становитесь богатым, и что, делая так, вы и других делаете богатыми и даруете благо для всех. Не бахвальтесь и не кичитесь своим успехом, или не говорите о нем без необходимости. Настоящая вера никогда не хвастлива. Если вы встречаете хвастливого человека, вы обнаруживаете, что он втайне сомневается и боится. Просто почувствуйте веру и позвольте ей выразиться в каждом действии. Пусть каждое действие, интонация и взгляд несут тихую уверенность в том, что вы становитесь богатым, что вы уже богаты. Слова будут не нужны, чтобы передать это чувство другим. Они уловят ощущение роста в вашем присутствии, и их будет влечь к вам снова. Вы должны оказывать такое впечатление на других, чтобы они чувствовали, что сотрудничество с вами принесет рост и им. Осознайте, что полезная ценность, которую вы им даете, больше денежной, которую вы получаете от них. По праву гордитесь этим, и пусть другие знают это. Тогда у вас никогда не будет недостатка в клиентах. Люди устремятся туда, где они получат рост и высшее, которое знает все и желает роста во всем, направит к вам людей, которые никогда не слышали о вас. Ваш бизнес будет быстро расти, и вы будете удивлены неожиданными выгодами, которые получите. День ото дня вы можете делать более крупные комбинации, добиваться большего прогресса и идти к более близкому по духу занятию, если хотите. Но делая все это, вы не должны терять из вида видение того, что вы хотите, или свою веру и целеустремленность получить то, что вы хотите. Позвольте здесь сделать еще одно предостережение относительно мотивов. Остерегайтесь соблазна стремиться к власти над другими людьми. Ничто не доставляет такого удовольствия недисциплинированному или неразвитому разуму, как проявление власти или превосходство над другими. Желание править для собственного удовольствия было проклятием мира. Бесчисленные века короли и владыки заливали кровью землю в своих битвах за расширение своих владений. Не для более богатой жизни для всех, а для того, чтобы получить большую власть для себя». Сегодня основной мотив в мире бизнеса точно такой же. Человек командует своей армией долларов и опустошает жизни и сердца миллионов в той же сумасшедшей жажде власти над другими. Королями коммерции, как и королями политики, движет жажда власти. Остерегайтесь соблазна искать власти, становиться владыкой, чтобы быть выше толпы, впечатлить людей чрезмерным хвастовством и так далее. Разум, который ищет власти над другими, конкурентный, а не созидательный. Чтобы быть хозяином своей окружающей среды и судьбы, вовсе не обязательно править, и, конечно, когда вы включаетесь в мировую борьбу за высокие места, среда и судьба подчиняют вас себе, и ваше становление богатым становится вопросом шансов и предложений. Остерегайтесь конкурентного ума. Нельзя лучше сформулировать принцип созидательного действия, чем золотое правило Джонса Толедо. Чего я хочу для себя, я хочу для каждого.